Приветствую, друзья. Вот новая отправка у нас на сайте, на почте Россия. Сейчас эта замечательная шапка поедет в город Тамбов. В комплекте у нас сразу крепление, специальное резиновое с карабинами. Специальная рюкзачная ткань, которую можно использовать в походах, там, стирать ее часто. Вот, и ваша шея будет всегда в порядке. И осанка... И здоровье в полном порядке. Так что обращайтесь к нам за нашей продукцией и будьте всегда здоровы.